Здравствуйте, уважаемые слушатели! Делаю видео совершенно неожиданно для себя, потому что вчера у меня состоялся разговор по скайпу с девушкой, которая попросила помощи. Значит, помощи в том, что она занимается сейчас восстановлением своего прикуса, вот, поэтому я и попросила, ну, у нас был с ней вчера очень долгий разговор, мы договорились созвониться. Я давно уже хотела делать видео и, в общем-то, действительно хочу, хотела назвать его, как и назвала, осторожно, ортодонтия. Значит, сейчас, поскольку к нам пришла капиталистическая система в страну, вот, а нам начинают навязывать те манипуляции, которые нам, в общем-то, совершенно не нужны. В частности, у нас у всех пытают, ну, как вы сами знаете, что а, как можно заставить купить услугу. То есть вызвать у пациента, вызвать у человека чувство неполноценности. То есть то, вот у вас запах из рта, вам нужен дирол, вам нужны резинки, вам нужны жвачки. Но в то же время, не зная того, что когда вы что-то берете в рот, вы не проглатываете, у вас автоматически наделя... начинает выделяться чистая соляная кислота в желудке. И когда вы ждуете вот эту жвачку и ничего не проглатываете, то желудок начинает переваривать сам себя. Но об этом вам совершенно не говорят. Поэтому вот теперь у нас вот такое вот состояние вошло в нашу значит, медицину, в нашу стоматологию. В частности, картодонтия. Но вызвать э, чувство неудовлетворенной эстетики у людей довольно-таки легко, особенно у людей молодого возраста. Я была просто очень удивлена, что девушка одна, э, человек один воспитывает ребенка, и, в общем-то, согласился, я же говорю, на такую вот аферу, как лечение у ортодонта. Э, в принципе, повод был такой, что ну, просто ей не нравилось там, ну, действительно, можно было там, действительно, можно было немножко подделать, но... Там не надо было делать, там не надо было исправлять прикус. Прикус там был полностью в порядке. В общем, на нее носили, ей объяснили, в какой она уж совершенно ужасающей ситуации. Дело в том, что она показала мне свои снимки хотя бы до и после, вернее, до ортодонтического лечения. Я, была, я сама просто была в ужасе от того, что ей начали исправлять нормальный прикус. То есть и сделаю сейчас... Там полный ужас, и, в общем-то, человек не понимает, как разобраться вот в этой ситуации. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, я не называю ни имени, ни фамилии, никого не буду называть. Вот, поэтому просто хочу предупредить всех остальных. Значит, осторожно, ортодонтея почему? Значит, первое. Ортодонтией у нас занимаются все, кто не попадя. Понимаю прекрасно, что сейчас ортодонтией заниматься намного выгоднее, нежели чем просто к вам придет пациент. Вы восстановите ему центральные зубы. Раньше это считалось очень выгодно. Сейчас уже это, это наших докторов не устраивает. Специально я говорю докторов. Вот, потому что вот, только так могу назвать такое, такое оказание медицинской помощи. Сейчас их уже это не устраивает. Они решили значит, заниматься... Заним... Первое. значит, Если вдруг вы пришли в кабинет и вам говорят, что вам совершенно необходима ортодонтическая манипуляция, вы знаете, ни одна медицинская манипуляция не делается без постановки диагноза. Просите у них официальную выписку, найдите под любым предлогом, скажите, что мне платят на работе или мне там это самое, мне там кто-то. Дайте мне выписку с диагнозом, с расстановкой того, что это будет такое, самое главный диагноз, как будет звучать диагноз. Потому что вот мы вчера разговаривали, да я не знаю, как звучит, я говорю, он ну, у вас никак не мог звучать, потому что у вас его фактически нет. Абсолютно нормальный прикус, который сейчас изуродовали. И получилось, так, получилось такое, что я просто, я просто в ужасе. Вот человек сидит и не знает, я понимаю, что меня просто разводят, но я не понимаю, как. Вот, собственно говоря, это уже не первый звонок. Мне вот звонили, мне из-за границы звонили тоже. Люди хотят разобраться, вот в чем дело. Мы понимаем, что нам исправляют прикус, а мы-то не медики мы не понимаем что конкретно вот я вижу я сам просто человек живет он чувствует что что-то изменилось а что изменилось может посмотреть только специалист но к сожалению я говорю, сейчас специалистов я говорю, моего возраста в общем то уже ну, сейчас многие рука руку моют и люди занимаются только тем что э, говорят да да да вам все правильно делать все замечательно поэтому я сразу предупреждаю, меня банят на многих сайтах, потому что я не спускаю именно хлопотяпство, я не спускаю рукожопым, вот вы знаете, что только так могу назвать рукожопым, стоматологом, то, что они там пишут, то, что вот люди пишут и говорят по поводу того, что им говорят, им, как им объясняют то, что у них происходит. То есть стоматологи сейчас стали абсолютно за все брать деньги и даже за свои собственные ошибки. Вот человеку чрезмерно расширили зубной ряд, сделали ему расстояние между зубами, и за то, что будут собирать, опять, будут, опять берут, берут с, не, с нее деньги». И вдобавок ко всему, там зачем-то переклеивают брекеты, я просто подозреваю то, что э, человека просто вводят в расход, то есть мы вот взяли, переклеили вам брекет, а переклеить брекет это ничего сложного не составляет, но дело в том, что это для них ничего сложного. Но для вас переклейка брекета обращается тем, что у вас спиливают эмаль, опять травят эмаль протравливающим раствором, а это концентрированная кислота, вы представляете, что такое, если вот... Вы будете каждый раз, вот вы построите каменный забор, кирпичную укладку, и каждый раз эту кирпичную укладку вы будете протравливать сначала каким-то бетоном, потом лепить на нее, опять протравливать каждый день и лепить на нее. Как вы считаете, долго простоит сена? Вот точно так же ваши зубы. Они недолго простоят у вас таким вот образом. и вследом вам понадобится мало того, чтобы прикус от этого справили, дальше вы будете исправлять э, свои... В общем, я вчера просто под впечатлением того, что я увидела, о чем мы поговорили, но, уважаемые товарищи, ну, я не знаю, говорю, ну, вы же платите, вы же платите деньги, но никто, почему вы обстоятельно не расспросите, почему надо, как надо, почему вы только не успели прийти в кабинет, вам предлагают аферу не менее, чем на 30 тысяч, и вы тоже соглашаетесь ее, платить, ее оплачивать. Но, опять же, опять же предупреждаю, если вас предупреждают, если вас вот соглашают, вот все равно, если любая большая оплата, Любое платное большое лечение, ну, проконсультируйтесь вы в трех кабинетах. Проконсультируйтесь в частном кабинете, проконсультируйтесь в обычной поликлинику ортодонта можно проконсультироваться, ничего дадите там врачу, шоколадку принесете или еще что-нибудь, как там бывает, или как там заведено, может опять за деньги. Понимаете, за, за спрос не бьют в нос. Но вы же, вы же, вы же должны поговорить, ну вы же не должны бездумно соглашаться на то, что с вами делают. Просто издеваются. Человек он из нормального прикуса сделали уроды и теперь человек не знает, что с этим делать. Но в принципе, как бы так, человек, в общем-то, может быть и сам виноват, потому что согласился. Но мне действительно очень жалко. Еще дальше, почему я хотела делать уже давно э, вот этот видео «Осторожно, УД», вот видите, хорошо, что не делала, хорошо, что подождала, этот разговор меня впечатлил. Вот, потому что очень часто, очень часто безграмотные действия горе-ортодонтов, горе-ортодонтов, Затрагивают что? Затрагивают ваш височно-нижнечелюстной сустав. Он находится вот здесь. Когда вы поставите уж, вернее, по пятый мизинец в наружные слуховые проходы и медленно откроете, закроете закройте рот, то на передней поверхности, вот здесь вот спереди, вы почувствуете, как что-то движется. Это движется ваш височно-нижнечелюстной сустав. Значит, в норме все должно быть безболезненно, без щелчков, без этого. Если у вас наблюдается хоть какая-то патология весточно нижнечелюстного сустава, если у вас был какой-то артрит, артроз, были, были какие-то травмы, и с тех пор вот щелкали еще что-то, я настоятельно не рекомендую влезать в ортодонтические махинации. Больше никак не называю. Потому что... Наши ортодонты, вот только деньги засветили в глазах, как только вы заплатили полную сумму, а вы ее оплачиваете сразу, потом с вас начинают уже драть последние манипуляции, к вам больше перестают отно относиться человечески, и вы только представляете для них э, мерило в денежном измерении, э, вам не будут смотреть, что у вас что-то болит или что-то не болит, это просто показывает практика. Вот я, допустим, когда, допустим, делала, но я не люблю я это все дело и, как правило, часто, мне очень редко встречались такие случаи, когда действительно нужна ортодонтическая помощь, когда действительно травматический прикус, когда действительно там сантиметр между передними зубами, и надо, необходимо делать так, чтобы человек мог откусить. Вот, значит, настоятельно рекомендую значит, с патологией челюстного сустава не, в, не влезать в эти махинации. Есть много способов исправления прикусов, также если уж вам очень захотелось эстетику, существует масса других способов. Те же самые виниры, то же самое восстановление, хотя те же самые виниры, это просто как бы частные способы восстановления зуба композитными материалами. Сейчас очень большой, очень большой разброс этих композитных материалов, они могут все что угодно. А вот эти вот все манипуляции по типу Венера, они это просто вот облегчение работы стоматологов. А вам это идет удорожение. Вы думаете, что вам прямо что-то сверхъестественное? Вам делают все то же самое, но только фермы облегчают работу врача, но ни в коем случае не пациента. Вам точно так же спиливается часть, часть зуба, вам точно так же. Я вообще никогда не была сторонником того, чтобы пилить здоровые ткани ради того, как, чтобы какую-то эстетику сделать. Человек хорош... Вот мне правильно написала одна девушка, говорит, у меня неправильный прикус, я это знаю, но меня любят такой, какая я есть, я интересна, у меня много друзей, и я не собираюсь вообще ничего делать, ничего менять. Вот мне очень понравилось, но я только от одного человека за все это время услышала, ну, написал мне вот это вот, вот такой человек. Вот, что ее все устраивает, и она не собирается ничего менять. Поэтому ортодонтическая ортодонтию и исправление прикуса во взрослом возрасте, я ничем иным, как махинацией, спекуляцией, вымогательством денег, я больше никак не называю. Приводит это, как правило, к очень серьезным проблемам с весочно нижечелюстным суставом, потому что берутся за эти манипуляции все, кому не лень. И еще, если вдруг вы исправляете прикус... Значит, для того, чтобы у вас... Иногда бывает так, что вам стягивают зубы, а потом, и помимо того, что... Ну, вот смотрите, верхние и нижние зубы их стягивают, вот верхние зубы стянули, естественно, у вас нарушается смыкание зубов. То есть зубы должны смыкаться, поэтому есть бугры и это самое. И человек чувствует, что у него зубы стали смыкаться не так, как они смыкались раньше. Дальше вот это смыкание надо ввести в норму. То есть челюсти надо совместить. И иногда бывает так, челюсть просто смещается за счет того, что сдвигают назад, вот за счет подвижности подвижного височного нижнечелюстного сустава, съезжает назад нижняя челюсть. Для того чтобы нижняя челюсть назад не съезжала, необходимо либо ставить моноблок. Либо тяг, ставить межчелюстное натяжение. Именно вот эти межчелюстные натяжения не будет давать съезжать челюсти. Но дело в том, что если они поставят вам межчелюстное натяжение, вы же говорить не сможете. А следовательно, когда скажут, а вы скажете, извините, мне ходить на работу и так далее, а как я буду с межчелюстным натяжением, это же вот как вот при переломах челюстей с Челюсти полностью накладывают лигатуру на челюсти, и человек не может разговаривать, он только мычать может. Вот то же самое и здесь. Поэтому вы, когда вам вот сделали, и вдруг, если вдруг у вас появилось ощущение, неприятное ощущение в височной челюстном сначала сустав вроде начинает щелкать. Это вот просто по моим, потому что я разговариваю уже не первый раз по скайпу, просят помощи, именно чтобы вы потом не звонили, не просили. Еще раз предупреждаю, моя помощь платная, то есть я буду разбираться с вами, но больше бесплатно я разбираться не буду, моя помощь будет платная. Вот. А Сначала у вас появляется какой-то вроде бы щелчок. Вот что ты вы открываете рот, и а там бац, и щелкает. Значит, принцип, принцип височно-нижнечелесного сустава какой? Вот вверху, на кости, вот такое вот углубление. Спереди бугорок вот такой вот, и сзади бугорок. Они ограничивают движение височно-нижнечелесного сустава, чтобы он не соскакивал ни вперед, ни назад, то есть, чтобы он не съезжал, чтобы у вас челюсть не отвисала. Как мы смеемся все время. И сустав. Вот эта головка височно-нижчелюстного сустава. Когда она двигается, то вот эти бугорки, они ограничивают движение сустава. И этот сустав не уходит в неизвестном направлении, а постоянно находится на одном месте. Когда вам горе-ортодонты начинают исправлять перекус, делать вас красивыми, Сустав начинает бам и съезжает сюда. Потом, когда вы рот закрываете, он щелк и опять вот именно, либо вот сюда вот сдвигает. И вот когда он прыгает по вот этим бугоркам, вы и слышите щелчок. Вы понимаете, что сустав, вот этот сустав, он окружен капсулой, вот этими хрящевыми тка хрящевой тканью. И вот эта капсула, она настолько иннервирована сильно, что малейшее на миллиметр смещение будет вызывать у вас усталость напряжение будут напрягаться мышцы а самое страшное это головные боли будет болеть ухо и будет вот по типу мигренозных болей даже вплоть до того что вот мигренозные боли когда происходит смещение даже вот когда человеку мне допустим когда-то удалили шестой зуб с этой стороны а поскольку шестерки это зубы на которые падает равнодействующие жевательные мышцы то у меня сместилась челюсть. и болеть у вас будет на здоровой стороне. То есть там, где смещается, будет все тихо, спокойно, а здоровая сторона будет болеть. Вот с этой стороны у вас будет развиваться боль. И у меня до гемиологии развелось, что у меня болело, я четыре года мучилась, я не знала, что это такое. До тех пор, пока вот не случилось, и, когда меня профессор проконсультировал, он говорит, слушай, вот так и вот так, у тебя просто здесь вот так и вот так, у тебя сместилось. Вот Тебе надо просто запротезировать, вот этот зуб все станет на место. И ты забудешь про вот эти вот боли. И когда я действительно запротезировалась, когда я поняла, что у меня, а у меня еще вдобавок мало-то что сместилось, еще, полу, еще и бруксизм стал наблюдаться, я ночью стала скрипеть зубами, то есть у меня нарушился миотатический рефлекс. Что происходит тогда, когда вас, когда вас лечат горе-ортодонты? Они вот этим, они мало того, что смещают вам челюсть, они еще нарушают вас, вот этот методический рефлекс. А метатический рефлекс завязан на головном мозге. Какие структуры, я объяснять не буду, это вам не надо. То есть у вас пойдет уже головной мозг, у вас начинается вот полный, полный вот этот бардак. И естественно у вас начнется плохое самочувствие, у вас начнет болеть голова, вам начнет становиться плохо после еды, допустим, до еды. Все это будет беспокоить. У нас сейчас очень любит заниматься э, климатическим оружием. У нас появилось сейчас климатическое оружие, потому что ну, ночью минус 13, днем плюс 3. Э, и не одни нормальные сосуды этого. Здесь уже нужно пить специальные. Я, допустим, пью БАДы, я, допустим, этого не чувствую, А раньше это очень сильно чувствовала. И я знаю, что нужно выпить. Но порой бывает так, что действительно идешь и тебя шатает. Выпиваешь дополнительно э, БАД и дополнительную стимуляцию, чтобы твои нормальные сосуды тебя не трогали. Поэтому э, вот, будьте очень осторожны со стороны височно-нижнечелюстного сустава. Потому что, как правило, вот когда расширяют зубы или что-то где-то, еще э, раз, вот мы с вот, с вот этим человеком разговаривали, и еще раз. Вы ничего не сможете доказать, если у вас на руках не будет контрольных моделей. Как мне написали, за эти контрольные модели требуют очень большие деньги. Делайте очень просто. Идите в ортопедический кабинет и скажите нам, но ну, мне нужно снять слепки. Слепки и отлить модели. Мне нужны модели. Я заплачу. Это можно сделать там совершенно... Это простая манипуляция в ортопедии. Я знаю, что ну тогда 100-200 рублей это стоило, сейчас потому что в кабинетах за это вот мне пишут, берут аж почти за ши, 6 тысяч. Но это не то, что вымогало бы. Я бы им эти, эти 6 тысяч засунула бы в одно место за такие вещи. Потому что нельзя Это делается для того, чтобы вы не забрали. Поймите, при начале ортодонтического лечения у вас должны быть зубы, те, которые у вас были. А уже потом вы будете смотреть, что у вас стало. И вот эти вот, естественно, они все держат у себя в руках, они, вот эти вот все карточки, которые вы не надеетесь найти истории болезни, все это подписывается, все переписывается. Потому что э, даже я, вот сколько э, я обратилась по факту хамства скорой помощи, мне вводили внутривенно поповерин, они ввели чуть чуть было слишком резко, не опустили давление. И в результате меня же еще написали, что я скомпрометировала их, что я требовала у них медицинские препараты. Когда я пользуюсь исключительно только БАДами, их дешевый поповерин мне вообще не нужен. Поповерин этот у меня есть дома. Я уважаю поповерин, я, кстати, сделаю по поводу него видео. Я очень уважаю этот спазмолитик, но, понимаете, медицина сейчас такова. Хамство, наглость, неуважение, особенно неуважение к старшим. Вот. Поэтому те, кто в 45, там, в 40, там, в 35 лет, кому вы приходите в кабинет и вам начинают расписывать, какой у вас ужас в полости рта, еще раз объясняю, подумайте сто раз, 30-50 раз проконсультируйтесь со всем, с кем сходите к своему доктору. Скажи, сходите к кому только. Запишите эту консультацию на видео, чтобы друг-то другой слышал. Сейчас же у всех телефоны. Поставьте на видеозапись, запишите, что нужно. Пусть тут идите не один со свидетелем, пусть другой записывает то, что вам говорят. Ведь сейчас хорошие телефоны они прекрасно записывают. Поэтому, когда вы ввязываетесь в такую махинацию, как ортодонтическое лечение, то учтите, что первое, что вам нужно, это обладать всеми видеозаписями, что вы ходили, сколько с вас брали, что с вас делали. Вот каждое свое посещение, ходите не одна, и каждое свое посещение записывайте на видео, собирайте эти видео, и потом вам будет что предъявить. Сделайте контрольные модели, сфотографируйте, ну мало того, что вы себя сфотографируете, зубы свои, этого будет мало. Нужны контрольные модели. Это сделать, я вам сказала, в ортопедическом кабинете в любой поликлинике вам любой ортопед сделает, мне нужны, мне нужны модели моих челюстей. Ну вот хочу позабавиться, не объясняйте для чего, просто хочу позабавиться и все. А там, когда вам начнут говорить и брать с вас 6 тысяч, скажите, извините, мне не надо, ничего не говорите, что у вас есть модели, нет у вас модели, скажите, мне не надо, 6 тысяч я платить не буду, мне не надо». Скажите, контрольные модели Ну теперь нужны вам, у меня они есть. То есть не говорите о том, что у вас есть контрольные модели. Вот. Но у вас они быть должны, потому что это доказательство того, что эти лохи, извините меня, руко... Руко... рукожопы, извините меня, товарищи, которые делают вот это все, потому что то, что я вижу, тот кошмар, который я вижу, тот кошмар, с которым звонят, с которым обращаются – вы знаете, ну, почему они своим детям такого не делают? Почему своей маме такого не сделают? Папе своему почему такого не сделают? Вот они делают почему-то вам, но только не своим, не себе любимому. Вот себе любимому можно так сделать. Вот, потому что, когда собирают, когда исправляют прикус, в первую очередь может очень сильно пострадать височный нижнечелюстной сустав. Запомните, когда идет лечение, боль – это показатель того, что что-то не так. Если вас убеждать, не-не-не, это надо потерпеть, это надо, это самое, попить обезболивающее. Вот обезболивающее будет пить он, когда потом он будет оплачивать вам все вот эти вот издержки за его лечение. Вот тогда он будет пить головное обезболивающее. Они вам, они вас заставляют, когда вас заставляют пить обезболивающее, запомните, руки ноги, ноги в руки и от этого врача. Потому что ничем хорошим это для вас не закончится. Вы представляете, вас заставляют терпеть боль. А боль в области головы, это это серьезно. Это грозит уже и миалгиями, и мигрениями, и потом еще и инсультами может грозить. Поэтому убедительная просьба, осторожная ортопедия, всегда знаете, запомните то, что ни в коем случае нельзя в эту аферу ввязываться, не зная, на что вы идете. Когда вам действительно нужна помощь, вам надо исправлять перекус. Да, безусловно, там и зубы надо удалять, там и все. И опять же, не слушайте вот этих педиатров всех, которые пишут, вот на сайте я столкнулась, что ты, там педиатры так расписывали, надо ли мне зуб удалять, и расписывали педиатра с педиатрами. Ну, раз так консультируют и вас это устраивает, то, пожалуйста, ради Бога, пишите это самое, если все это... Вообще...